Казань принимает международный форум ЮНЕСКО «Сбережение. Человечество как императив устойчивого развития». В рамках мероприятия в Казанском федеральном прошла масштабная научно-практическая конференция. Заседание семи секций освещает широчайший круг проблем. При всем нашем разнообразии мы объединены общей человеческой культуры. Через общение, знание других языков, через диалог и научное сотрудничество мы выходим за как установленные рамки.